Скоро же будет 10 месяцев, как эта тема взрослых людей, которые занимают э, не самые поступки. <свы> <свы> Та же борьба со слонкой. Это ведь тоже экология. Она, для нас она гораздо важнее, по-моему, чем вот сейчас понять, насколько будет важно понижать нашу долю выбросов углекислого газа. Поэтому к экологии подходим комплексно. И заверяю вас, что на международных конференциях по окружающей среде нашу позицию воспринимают с большим уважением. У нас много идей много предложений, которые в конечном счете становятся предметом международного договоренности. В что вы делаете, подонки? Замерзшую воду подземного озера, это тоже помогло сделать выводы, которые касаются анализа изменения климата. Принят. Сколько он направлен на достижение той же самой цели – связать Трампу руки. Не позволить ему в полной мере использовать свои конституционные полномочия в сфере внешней политики. Поэтому...